Мы отражаемся разными гранями в разных мирах и временах. Где-то Фебы и где-то Дионисы. Чтобы себя соединить, необходимо ли собрать все свои грани отражения по всем тонким телам, мирам и временам? Каким образом пройти этот путь за одну жизнь? Что может быть дополнительным катализатором особой практики книги по определенной тематике? Хороший вопрос, коллеги, спасибо. Здесь скажу, обычным способом за одну жизнь ну никак. никак. То есть ну, здесь нужен тот самый резонанс или катализатор. Вот тот самый катализатор, о котором вы говорите. На самом деле катализатором по уму-то является сама жизнь. Просто узкое сознание человека не позволяет ему воспринимать ее как катализатор. Он воспринимает ее, как, как правило, как полигон, как место битвы. До этого надо избавиться от страха перед жизнью, и тогда она начнет работать уже как катализатор. То есть не, не, не в минус, отъедая ресурс, который мы тратим обычно на сопротивление, а в плюс, как, который дает, дает пространство для, для экспериментов. Да, собрать, наверное, неправильная вот эта формулировка, я бы сказала, отразиться в них и позволить им отразиться в себе. Потому что ваши проекции они же тоже принадлежат некой части разума, да? которая точно так же, как и вы, считает себя самодостаточной и независимой. Да? И зачем же поглощать то, чего поглощать не надо? Проще отразиться. Вот если мы сумеем отразиться друг в друге по всем сферам сознания, да, по всем тонким телам у вас и чего там у них, <смех> неизвестно. Может быть, у них и, и тонких тел-то никаких нет, может, у них что-то другое. Миров-то много, значит, много и, и компоновки энерги... энергоинформационных структур. А, и себя в разных временах собрать, и бывших, и, и ныне существующих. То есть собрать, не, опять же, не поглотить, а отразиться. Вот это, наверное, самая будет правильная формулировка, потому что поглощение это механизмы бинера, которым мы живем, либо ты, либо тебя. Механизмы многомерности, то есть мира, который мы сейчас ставим, не предполагает поглощение как уничтожение, он предполагает взаимный обмен. Таким образом, что мы впитываем в себя опыт того, кто проходит опыт вместе к нам недоступным, а мы, в свою очередь, отдаем свой опыт, то есть отражаемся стопроцентно и без искажений. Таким образом, мы соединяемся, у нас единый опыт, мы становимся единой целостностью. Нам, у нас нет необходимости с нашей выделенной раньше частью чувствовать себя отделенными друг от друга. Но это совсем другое миропонимание согласитесь. Да? Вот. Но если катализатором здесь может являться сама жизнь,